Всем привет, с вами снова Светлана Грамма, наш увлекательный курс флористического скетчинга. А сегодня мы изучим с вами перспективу. На первый взгляд кажется, что это очень сложно, но именно для вас я создала такую структуру перспективы, в которую вы сможете вписать как интерьер, так и свои композиции на природе. Что такое перспектива? Это искусство изображения на плоскости трехмерного пространства. Для этого нам необходимо с вами учитывать изменения величины предметов, Например, ближе и дальше. Ближе будет больше, дальше будет меньше. Очертания предметов. Ближние предметы всегда будут более четкие, более контрастные, более яркие.